Ты только представь себе, прошло уже целых четыре года с момента релиза одних из самых популярных и самых крутых смартфонов компании Apple, iPhone 7, iPhone 7 Plus. Здорово, народ, и в этом видео мы обсудим с вами, а стоит ли прямо сейчас покупать iPhone 7 и iPhone 7 Plus в 2020 году? Приступим. Как оформить вечную подписку на Apple Music? Стоит ли выгружать приложение из многозадачности? Возможно ли навсегда избавиться от спам-звонков и сообщений? Как скачивать платные приложения абсолютно бесплатно? Эти и многие другие лайфхаки, а также самые горячие новости и слухи из мира Apple и технологий, вы найдете в телеграм-канале Apple Theme. Я уже подписался, а вы еще нет? Тогда обязательно переходите по ссылке в описании к этому ролику. Удачи! Начнем с отличий между простой семеркой и плюс версией. Здесь их не так много, можно даже с легкостью по пальцам пересчитать. Габариты устройства, наличие двойной камеры у плюс модели, объем аккумулятора, наличие двух гигабайт оперативной памяти у iPhone 7 и 3 у плюс версии и цена. На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, а также делитесь этим видео со своими друзьями в социальных сетях. У меня на руках целых два iPhone 7 Plus, одним из которых серебристым. Я пользовался немного немало два с половиной года, что вполне приемлемый промежуток времени для смены устройства. Я помню, как распаковывал его, впервые опробовал защиту от воды и пыли, хотя в пыли песок и все такое телефон я не бросал. Для 2016 года Apple сделала крутую фишку в своем смартфоне, касающуюся нового взаимодействия пользователя с телефоном. Механическая клавиша домой стала сенсорной, а смартфоны оснастили процессором HardTech Touch 2.0, отвечающий за приятную вибрацию, которую до сих пор не могут превзойти производители других смартфонов. Помните новую испеченную по меркам 2016 года функцию как 3D-touch. Ставь лайк, если хоть раз пользовался ей. Когда я только начинал пользоваться своей семеркой, думал, что вещь суперская пригодится мне в повседневном использовании. Однако спустя несколько месяцев это все очень быстро сошло на нет. Точно так же, как и с и теми самыми анимированными смайликами на новых 10-х iPhone. В iOS 13 и iOS 14 эта функция осталась, правда, как оказалось, не обязательно было успехов. Устанавливать специальные дисплеи с распознанием силы нажатия, если они вообще существовали как в семерке, чтобы 3D Touch работал. Снова маркетинговый ход, которыми Apple, как мы с вами знаем, пренебрегает уже не в первый раз. Что касается персонального опыта использования, скажу правду: семерка это один из самых удачных вариантов, которые стоит рассматривать для покупки в качестве основного устройства в 2020 году. Если несколько лет назад в своих роликах я говорил о том, что если у вас ограниченный бюджет, то можно в принципе и 6s, взять который ничем не хуже, то сейчас я вам советую обратить внимание именно на iPhone 7 и iPhone 7 Plus, благо стоят эти телефоны не слишком дорого. Я бы даже отнес их в категорию доступных айфонов, которыми не стыдно пользоваться в 2020 и следующих годах до 2022 23 так точно. Если говорить про повседневные задачи, то практически любой iPhone с 2 гигабайтами оперативной памяти справляется с такими на отлично. На семерке а уж тем более на плюс версии, можно спокойно и в игры позалипать, если вы собираетесь купить телефон своему сыну или дочке, например, или же вы студент, накопили на телефон, но не знаете, какой купить. iPhone 7 будет для вас одним из самых лучших вариантов. Почему-то чувствую себя продавцом в m или Eldorado или каком-нибудь другом большом сетевом магазине. Соглашусь, что не самым удачным решением было лишить телефон универсальности, убрав разъем для наушников 3,5 мм. Однако в комплекте идут прекрасные проводные наушники плюс переходник. Выглядит последняя опция, честно сказать, кринжово, но, но куда деваться. Если говорить о производительности, оба смартфона справляются на ура с большинством показателей. Даже недавно прошел GTA Vice City на одном из телефонов. Кстати, может быть вы не помните, тогда я вам напомню, но процессоры для семерок были выпущены разными производителями, TSMC и Samsung. Проблема была в том, что процессоры A10 Fusion производства TSMC у смартфонов при высокой нагрузке вызывал треск, который был достаточно громким, о чем свидетельствуют десятки роликов в интернете. Ссылки на некоторые из них я даже оставлю в описании к этому ролику. У меня уже все было ок, никаких проблем с производительностью и нагревом телефона не было. Понятное дело, что любой смартфон может нагреваться при выполнении высокопроизводительной задачи, и это нормально, ибо он также быстро и остывает. Каких-либо неполадок с треском процессором, ну и также не было обнаружено, скорее всего из-за того, что подобную проблему можно было встретить только в первых партиях iPhone 7, а как мы знаем, первый блин. Бывает всегда комом. Касаемо автономности. За все время использования, конечно, батарейка знатно выветривается со своими ионами. Но, если у вас будет либо новый смартфон, либо же официально восстановленный с обновленным гальваническим элементом, конечно же, телефон будет выдерживать заряд с утра и до вечера. Не могу сказать, что полноценный день, поэтому на запас лучше иметь с собой как минимум шнур Lightning, а еще лучше заряженный пауэрбэнк. Если говорить о качестве фото и видео, то для 2020 года здесь оно вполне приемлемо. Телефоны неплохо фотографируют в ночное время суток, хотя с портретным режимом на iPhone 7 Plus лучше всего это делать в дневное время суток, поскольку вторая камера обладает линзой с более слабой светосилой. В итоге снимки могут получиться не очень, и сам режим портрета может не идеально справиться со своей задачей. Насчет селфи все стандартно. Ничем не примечательная камера, делающая достойные снимки для своего уровня в 5 мегапикселей. По звуку нареканий тоже нет. iPhone 7 и iPhone 7 Plus это первый смартфоны компании, Apple, которые были оснащены функцией панорамного звучания. То есть, работает это следующим образом. Источником выхода звука теперь являются не только динамики, расположенные на нижней части устройства, но а также для того, чтобы достичь эффекта панорамного звучания, звук доносится еще из разговорного динамика. При покупке седьмого iPhone я бы не советовал вам ориентироваться на AliExpress, который цепляет своей заманчивой и вкусной ценой, благо есть множество других маркетов и магазинов, распродающих остатки тех самых седьмых айфонов. Напомню, что существуют модификации на 32, 128 и 256 гигабайт, а также 5 основных цветов. Черный глянцевый, он же черный оникс, космический серый, серебристый, золотое, розовое золото и бордовый, он же продукт Red лимитированной версии. Ссылка на Яндекс маркет, где вы сможете выбрать подходящую модель седьмого айфона, я на всякий случай оставлю в описании под этим видео. Надеюсь, что я помог вам определиться с приобретением нового iPhone 7, либо же айфон 7+. Plus. Если это так, то пишите в комментариях, какой из этих смартфонов вы приобретете или же каким устройством пользуетесь на данный момент. Лучшие комментарии я вставлю в конец следующего ролика. Совсем скоро увидимся, до новых встреч, чао!